Сдам квартиру. Видеообъявление. Общее представление о квартире. Всем привет! С вами Мария Солнцева и канал «Аренда недвижимости в Москве». Это четвертый урок «Видеокурсы. Как снять видеообъявление». Надеюсь, вы посмотрели первые три урока, скачали чек-листы и интеллект-карты, ссылки на которые можно найти в каждом описании под каждым роликом. Сегодня мы поговорим о том, как правильно сделать общее описание квартиры, ее основные размеры, локализацию, этаж и тому подобное. Как всегда, сначала пример. Итак, я стою двухкомнатную квартиру в 8 минутах пешком от метро Новокузнецкой. Квартира расположена по адресу улицы Пятницкая, дом 16, строение 3. Район нормальный, есть необходимая инфраструктура, двух минут в школы, музей Толстого, нескольких детских садиков, кафе, ресторанчиков. Во дворе дома детская площадка и есть места для парковки. Здание пятиэтажное. Выглядит прилично, квартира на третьем этаже, лифт работает. Кирпичная, теплая, симпатичная отделка, приметная, найти будет легко. Общая площадь квартиры 54 квадратных метра. Жилая 42. Кухня 12 квадратных метров, есть балкон, окна выходят на южную сторону, квартира светлая. Так выглядит подъезд. Входная дверь в подъезд с кодовым замком, сам подъезд чистый и обычный. И чистый просторный есть зеркало. Приехали. Это лестничная площадка и входная дверь в квартиру. Входим. Итак, Снимать будем на улице, поэтому выберите погожий и солнечный денек. Встаем спиной к солнцу и снимаем. Одна из задач вашего видеообъявления – рассказать о местоположении квартиры. Опишите район, его инфраструктуру, достопримечательности, школы, магазины, кинотеатры и тому подобное. Укажите ближайшую станцию метро и время пешеходной прогулки от метро до подъезда. Если есть желание подчеркнуть особую близость метро, покажите весь путь от метро в реальном времени. Или хотя бы основные ориентиры, которые помогут в поиске. Не стоит особенно рассчитывать на навигаторы и карты. Люди бывают разные. Опишите двор. Если есть что показать, например, детская площадка, парковка или что-то еще, покажите. Хороший район, двор, здание. И правильное их описание добавит ценности вашей квартире. Покажите само здание. Это и главный ориентир в поиске и общее представление о характеристиках здания, а значит и квартиры. Покажите подъезд и лифт. Не страшно, если они не очень. Жизнь квартирантам не в подъезде. Между тем, приличный подъезд и лифт – это дополнительный плюс. Пока снимаете всю эту красоту, перечислите основные характеристики самой квартиры. Сколько комнат, общий жилой метраж, наличие балкона. Больше позитива и фантазии. Ваш настрой станет частью истории. Вот в принципе и все. На этом наш урок закончен. Спасибо творческих успехов!